Итак, наш сегодняшний вебинар посвящен э, такой волнующей э, многих и для многих уже ставшей обыденностью темой э, – это платные дороги. Э, в чем же особенность их моделирования и э, чем отличаются друг от друга моделирование на уровне примерной оценки и детализированного прогноза трафика. Э, в нашей сегодняшней программе будет четыре основных вопроса. Э, вопрос первый: как можно Вообще, в принципе, оценивать трафик на платных дорогах при помощи PTV Zoom. Второй вопрос. В чем отличие детализированного прогноза трафика на платных дорогах от уровня его примерной оценки? Вопрос третий. Какие расчетные функции и процедуры в PTV Zoom предназначены для того, чтобы считать трафик на платных дорогах? И вопрос четвертый. Больше имеет отношение к практической части. Что же нам на практике необходимо учитывать, на что обращать внимание при а, моделировании а, платных дорог? Итак, начнем по порядку. Что же может нам PTV Vezum предложить для того, чтобы а, моделировать а, платные дороги? Начнем с такого аспекта, как различные системы оплаты проезда, которые применяются на платных дорогах. Как вы все, наверное, знаете из практики, их принципиально существует три. Это система, при которой плата взымается в зависимости от пройденного расстояния, да, в каких-то денежных единицах за километр и взымается единообразно для всех участков дороги. Второй способ оплаты проезда – это когда плата взимается один раз при въезде в какую-то платную зону, в которой расположены платные участки сети. И третий способ – это когда существует дифференцированная плата за отдельные участки пути за конкретные отдельные корреспонденции, грубо говоря, между э, точками въезда-выезда, между отдельными пунктами взымания платы и так далее. Так вот, 5визум позволяет моделировать э, все перечисленные опции. Э, можно э, учитывать и плату в зависимости от пройденного расстояния, можно учитывать ее фиксированной, можно учитывать ее э, дифференцированной. То есть за отдельные корреспонденции. Обратимся к визуму и рассмотрим, какими же способами собственно, саму величину этой платы необходимо назначать. То есть посмотрим, какие атрибуты каких объектов сети необходимо менять. Рассмотрим моделирование сети при учете платности проезда. В случае, если мы используем систему оплаты проезда, при которой плата фиксирована, учитывается за пройденный километраж и не зависит от того, где вы именно въехали, где вы уехали, да, не зависит от отдельной корреспонденции, тогда моделирование сети сводится к тому, что нам необходимо менять атрибуты отрезков. За определение самой величины а платности отвечают а, такие атрибуты, как дорожный сбор. А, дорож, атрибут дорожный сбор дифференцирован по системам транспорта. Соответственно, в случае, если мы хотим с точки зрения сети обозначить, что данный участок имеет платность за проезд, нам необходимо менять атрибут. Дорожный сбор для соответствующей системы транспорта. Если мы хотим учитывать фиксированную плату за въезд, для этого нам необходимо воспользоваться визум версии 22 зонами ограничения движения. Необходимо ее создать и определенным образом ее настроить. Создается она... Как и любой объект сети, при помощи его выбора в окне сеть, режимом вставки. И по аналогии с районом создается центр и определяется полигон для выбранной зоны. После ее создания. Необходимо настроить ее свойства. Номер может быть произвольным, таким, каким вы его хотите. Важная настройка здесь, которая повлияет на то, каким образом учитывается у нас именно плата в расчетных процедурах, это параметр тип этой зоны. Соответственно, здесь мы должны выбрать подпункт «Дорожный сбор по площади» и в окне ниже для систем транспорта установить фиксированную величину дорожного сбора. В случае, если у вас значения атрибутов для отрезков, попавших в эту зону, были установлены заранее да, для атрибута дорожный сбор, они в дальнейшем при использовании этого метода будут игнорироваться. То есть будут использоваться именно атрибут, определяющий дорожный сбор для этой зоны. То есть визум в расчетах будет учитывать, что существует некая фиксированная величина дорожного сбора, и при прохождении какого-то пути через эту зону будет ее этому пути присваивать, вне зависимости от того, что отдельно задано в атрибутах пути на отрезках. Это второй вариант из обозначенных ранее, да, также существует третий вариант, при котором мы можем назначать величину дорожного сбора для каждой отдельной корреспонденции. С точки зрения моделирования именно сети, при нем также необходимо создать зону тем же способом. Для созданной зоны необходимо в атрибуте тип выбрать дорожный сбор матрицы, нажать ОК и непосредственно определить значение самой этой матрицы дорожного сбора. Для того, чтобы ее увидеть, нам необходимо перейти в списки, индивидуальный транспорт и выбрать матрицу дорожного сбора. Матрица дорожного сбора представляет собой по умолчанию, при ее создании именно в таком режиме, все возможные корреспонденции между узлами в границах этой зоны. Соответственно, для этой матрицы нам также, для тех корреспонденций, которые мы хотим учитывать, для тех путей, нам необходимо обозначить величину дорожного сбора для систем транспорта. С точки зрения моделирования сети есть три принципиально разные опции, которые в дальнейшем повлияют на то, как будут осуществляться расчеты и что, собственно, какие атрибуты каких объектов будут в этих расчетах учтены. Также с точки зрения расчетных процедур и алгоритмов Визум предлагает два варианта. Первый вариант называется монокритериальным подходом, второй вариант называется бикритериальным подходом. На чем же основан монокритериальный подход? Монокритериальный подход – это вообще самый простой способ, как учесть дополнительные затраты в виде платы за проезд в расчетах модели. У него есть ряд преимуществ. Ну, Во-первых, для того, чтобы его реализовать, используются стандартные расчетные процедуры перераспределения. Не нужен дополнительный модуль. Не Минимальные затраты времени на собственно, моделирование и в дальнейшем собственно, работу да, с результатами. Но, несмотря на кажущееся преимущество, этот метод обладает рядом недостатков. В первую очередь, отсутствует гибкость в настройках расчетных процедур, необходимая для именно такого аспекта, как платность дорог. Невозможно корректно учесть различия в пользовательских предпочтениях для одного сегмента спроса. То есть монокритериальный подход предполагает, что у вас затраты в виде цены проезда учитываются единообразно для всего сегмента спроса. А в практике вообще оценки того, как люди выбирают пути, исходя из того, платная дорога или она бесплатная, да, такой подход является топорным и не всегда корректным. Как следствие этих двух факторов, монокритериальный подход к оценке подходит только для грубой, примерной оценки трафика на платных дорогах. В реальных проектах, где необходима детализированная оценка потока в зависимости от множества факторов, в зависимости от факторов сезонности, в зависимости от факторов доходов пользователей и ряда других, этот подход не реализуем. Однако в ряде, так скажем, случаев его можно использовать, но, опять же, повторюсь, только для того, чтобы грубо, примерно, в каких-то диапазонах оценить трафик на а, участке дороги, который планирует, планируется построить платно. А, что же надо для этого дополнительно сделать в а, визуме? А, дополнительно для этого визуме, собственно, надо сделать достаточно немного действий. А, в первую очередь настроить... А, а, Алгоритм расчета сопротивления. Для этого мы переходим в расчет, общие настройки процедур, открываем настройки индивидуального транспорта, и открываем вкладку Сопротивление. Здесь для каждой системы транспорта, как мы, как мы с вами знаем, мы можем выбрать то, каким образом будет определяться сопротивление. С платностью это связано опять же через величину атрибута дорожного сбора для отрезка. То есть нам необходимо добавить к нашей существующей зависимости для расчета сопротивления величину внесенного нами дорожного сбора с возможностью присвоить этой величине еще какой-либо коэффициент. Сама величина дорожного сбора при этом должна оценивать нам стоимость времени для проезда по участку дороги. Соответственно, нам предварительно необходимо, если мы хотим хотя бы какой-то адекватный результат, необходимо предварительно эту стоимость времени оценить. И затем уже в зависимости от там в самом простом случае протяженности участка ее внести в визу в атрибут дорожный спор и учесть в собственно алгоритме расчета сопротивления при помощи той настройки которую я вам сейчас демонстрирую как мы видим здесь как раз работает история с тем что мы можем только единообразно для одной система транспорта, которая в случае индивидуального транспорта чаще всего соответствует одному сегменту спроса, мы можем настроить расчет сопротивления только так и никак иначе. То есть это является с точки зрения практики огромным недостатком и, собственно, главным ограни... фактором, ограничивающим использование данного подхода в практических проектах. Соответственно, после того, как мы это определили, мы действуем следующим образом. Мы запускаем нашу последовательность процедур и пересчитываем перераспределение индивидуального транспорта для соответствующего, для соответствующего сегмента спроса. Второй. Подход, который существует в визами, это подход бикритериальный. В чем его преимущество? Они заключаются в том, что с использованием данного подхода можно гибко и реалистично оценить поведение пользователей при выборе пути с учетом платности. При этом мы можем учесть ряд факторов, которые на практике действительно очень сильно влияют на то, выбирают ли люди платную дорогу или нет. Например, чтобы объяснить просто, чем монокритериальный подход отличается от бикритериального, приведу такой простой стандартный пример. Допустим, что существует в сети у нас две... Корреспонденции. Эти корреспонденции характеризуются одинаковым расстоянием или одинаковым временем поезд. Но одна корреспонденция осуществляется между районами, грубо говоря, у которых люди обладают низкими доходами, а вторая осуществляется между районами, в которых люди обладают высокими доходами. При использовании монокритериального подхода Сопротивление пути, путей, как для первой корреспонденции, так и для второй, будет одинаковым. Соответственно, фактор, основной фактор, влияющий в конечном итоге на выбор пути величина сопротивления, будет одинаковым, и путь эти две корреспонденции будут выбирать одинаково. То есть они с одинаковой вероятностью как поедут по платной дороге, так и не поедут. Бикритериальный подход как раз позволяет дифференцировать подобные вещи. То есть при использовании бикритериального подхода вы можете определять для каких корреспонденций как будет осуществляться выбор пути. То есть дифференцировать расчет величины сопротивления в зависимости от ряда факторов. Соответственно, это позволяет нам учитывать внутри одного сегмента спроса различия в поведении пользователей и, соответственно, позволяет как итог с точки зрения результата всей работы получать детализированный и близкий к реальности прогноз трафика. К недостаткам данного подхода можно отнести длительное по сравнению с обычными процедурами перераспределения время расчета, и, наверное, относительно недостатком является то, что для того, чтобы этот подход реализовать, нужен дополнительный модуль к визуму, называемый там расчетные процедуры трибьют. Давайте обратимся сейчас к визуму и на в простом примере попробуем вживую увидеть, в чем же различие между монокритериальным подходом и бикритериальным подходом. А затем перейдем к непосредственно настройкам сам, самих процедур Tribute, которые отвечают за расчет перераспределения при использовании бикритериального подхода. Итак, рассмотрим достаточно... Простой пример, в котором у нас будет рассчитываться перераспределение всего лишь для одной корреспонденции из района 1002 в район 1001. При этом для того, чтобы расчет у нас был корректным и учитывал величину остального трафика, величина трафика на Оставь на всех участках сети, не имеющих отношения к этим районам, учтена как основная нагрузка. Начинаем мы, собственно, моделирование с того, что добавляем значение атрибут дорожный сбора к ряду отрезков, а мы будем использовать подход, при котором используется. Фиксированная величина, величина в зависимости от километража. Это можно сделать как вручную, да, изменив значение самого атрибута дорожный сбор для интересующей нас системы транспорта. Я воспользуюсь иным способом, я открою предварительно сохраненный э, файл атрибутов. Считаю его, который изменит мне значение э, атрибута «Дорожный сбор» для ряда отрезков в сети. Открою список отрезков. величину дорожного сбора и продемонстрирую вам собственно участки сети на которых мы внесли параметр дорожный сбор то есть определили их как платные как платные участки настрою отображение одну секунду мы видим для некоторых участков сети мы внесли информацию о том что собственно они у нас имеют какую-то э, плату э, за проезд Сейчас мы реализуем с вами обычный подход к расчету, да, самый простой, монокритериальный. Для этого нам либо вручную, как я уже сказал, необходимо настроить расчет сопротивления для систем транспорта, которые мы считаем платными, я для экономии времени просто воспользуюсь предварительно сохраненными параметрами процедур и пересчитаю перераспределение индивидуального транспорта с учетом платности. Мои настройки процедур уже а, м, содержит а, а, уже содержит необходимые изменения. Как мы с вами можем увидеть, если по проанализируем а, результаты расчета в виде путей, то а, один из а, сегментов спроса, для которого мы а, внесли а, изменения, да, для которого мы а, смоделировали платность а, проезда, Пути одного из этих сегментов спроса у нас полностью не проходят по платным участкам. То есть мы наблюдаем в данном случае полный отказ от использования, от использования платного участка сети. В этом, на самом деле, в той, в той картине, которую мы наблюдаем, и есть основной недостаток монокритериального подхода – это грубость оценки. То есть подобную картину в реальных проектах мы будем наблюдать достаточно часто. То есть для какого-то из сегментов выбора, выбора плат, платной дороги не будет вовсе. Посмотрим, как у нас изменится, изменятся эти же пути. В случае, если мы воспользуемся бикритериальным подходом и, соответственно, по-другому рассчитаем сам алгоритм выбора пути с учетом платности при той же выбранной, так скажем, системе оплаты, да, при которой у нас плата будет заниматься за проезд по отрезкам в зависимости от расстояния. Для этого нам необходимо в настройках процедур поменять, выбранную нами, поменять выбранный нами вариант расчета процедуры перераспределения на процедуру с обозначением трибьют. Выбрать либо равновесное перераспределение трибьют либо обучающую процедуру Tribute. Выберем равновесное перераспределение и посмотрим, какие здесь у нас имеются настройки в самой процедуре Tribute. Сама процедура Tribute основывается на том, что она использует для предварительного, скажем так, расчета и оценки сопротивления логарифмически нормальное распределение. То есть мы с вами, грубо говоря, если объяснять процесс ее расчета максимально просто, можем внутри одного сегмента спроса, варьировать алгоритм конечного расчета сопротивления. То есть мы можем с вами сказать, что сопротивление для этого сегмента, которое в конечном итоге влияет на итоговый конечный выбор пути, рассчитывается по-разному, с разной вероятностью в зависимости от величины нашего дорожного сбора. При монокритериальном подходе реализация этой функции невозможна. Что нам это дает? Это дает нам возможность избавиться от того, что при грубой оценке, которую мы с вами до этого наблюдали, да, у нас есть полный отказ от выбора платной дороги для одного из сегментов. Для одного из сегментов спроса. Вернемся к самим настройкам процедуры. И я расскажу, собственно, что здесь можно дополнительно задавать. Для логарифмически нормального распределения мы здесь с вами можем задавать, соответственно, медиану и параметр рассеивания. Само выражение логарифмически нормального распределения достаточно подробно описано. Не буду, <свят> не буду на нем останавливаться. Остановлю свое внимание более детально на двух дополнительных настройках процедуры. Во-первых, здесь мы с вами можем определять, зависит ли наш расчет нашего распределения от корреспонденции между какими-то конкретными районами. То есть здесь, по аналогии с тем примером, который я привел ранее, мы как раз и можем настроить вот эту вот логику поведения и логику расчета. То есть мы можем сказать, что для корреспонденции между определенными районами в зависимости от значения атрибута этой корреспонденции возможен, Различный э, подход к оценке значимости стоимости времени. То есть э, э, добавляя э, так называемые опорные точки для э, значения времени, да, которые являются по сути значениями выбранного нами здесь атрибута, и настраивая параметры медианы и параметр рассеивания, мы с вами как раз и определяем, что для каких-то отдельных корреспонденций возможен иной, выбора, возможен иной алгоритм выбора пути. Для пользовательского удобства здесь есть клавиша «Анализ», который может нам предварительно, собственно, вывести значение атрибута для выбранной пары районов. То есть, если у нас достаточно большая модель, и мы сомневаемся в том, как нам вот эту вот структуру построить, мы можем здесь предварительно это посмотреть. Это первая опция, важная, которая собственно, и дает обозначенную гибкость в расчет. Вторая опция — это возможность использования различных факторов для типов района. Чем это отличается от опции первой? Эта опция отличается от опции «один» Тем, что здесь мы можем для районов различного типа, используется для классификации районов номер типа как атрибут района, мы для них можем здесь определить различные так называемые факторы взвешивания, которые в конечном итоге повлияют на оценку стоимости времени. То есть здесь мы изменяем расчетный параметр стоимости, стоимости времени не на уровне корреспонденции, а на уровне классификации, классификации транспортных районов. Соответственно, применяя данные настройки к нашей с вами ситуации, да, и нашему с вами объекту моделирования мы можем добиться отражения всех нюансов, которые в реальной жизни влияют на выбор людьми, поедут они по платной дороге или не поедут. Также для расчетной процедуры доступны настройки максимального количества итераций. да. В общем-то, здесь нет никакого, так скажем, новшества. Стремиться надо к тому, чтобы число итераций было таким, чтобы у вас отклонение в расчетных значениях процедуры не происходило от итерации к итерации. Ну и, соответственно, еще ряд э, параметров э, уравнивания, которые с точки зрения практики, как правило, не, менять э, нецелесообразно и не э, приходится. Собственно, бикритериальность э, в, э, процедуры Attribute э, сводится к тому, что она позволяет... Э, э, такой фактор, как стоимость, стоимость проезда, переведенный в оценку временную, да, дифференцировать для, в рамках одного сегмента спроса. Это как раз и дает вот эту гибкость, и этот, это свойство позволяет повысить точность прогноза в конечном итоге. Давайте с вами запустим эту процедуру на расчет. И увидим, что для э, э, э, наших э, сегментов спроса, и изменилось а, распределение путей. То есть пути теперь а, выбираются иначе, а, ближе к тому, как а, они выбираются в собственно, а, реальной жизни. У процедуры Tribute есть два а, варианта. Первый вариант это рассмотренный нами сейчас вариант с равновесным перераспределением, да, равновесное перераспределение здесь выступает в качестве, так скажем, опорного или базового алгоритма, который процедура используется. Есть также вариант использования подхода трибьют и реальности в алгоритме обучающей процедуры. Покажу сейчас настройки именно обучающей процедуры tribut. Они на самом деле к тому, в том, что относится к, к самому подходу tribut и к бихрид реальности, такие же, как и для равновесного перераспределения. Разница заключается лишь в том, что сам базовый алгоритм выбора пути меняется в одном случае он равновесный в другом случае он такой как у обучающей процедуры если вы выбираете обучающую процедуру трибьют то все настройки о которых я говорил ранее доступны если нажать на клавишу параметр P, значение времени мы увидим здесь те же самые опции Возможность настроить зависимость от корреспонденции между районами и возможность применить различные факторы, которые влияют на величину сопротивления, связанную со стоимостью для различных типов районов. То есть настройки здесь а, идентичны тем, что а, мы с вами видели в а, равновесном перераспределении трибью. Чтобы продемонстрировать, как а, работает а, процедура при а, других а, собственно, способах а, взимания платы, да, Попробуем с вами смоделировать, смоделировать сейчас зональную систему, при которой у нас плата будет взиматься либо за въезд, либо за выезд из определенной зоны. Для этого, как я уже ранее сказал, первым, Uh, первым нашим шагом uh, будет uh, являться, собственно, построение uh, самой зоны и определение ее uh, и определение ее свойств. Переходим в зону ограничения движения, выбираем режим ставки, вставляем в зону. Uh, с ограниченным движением, выбираем ее в режиме редактирования, устанавливаем тип дорожный сбор по площади и для наших, так сказать, систем транспорта настраиваем величину дорожного сбора. Ну, допустим, слоям ее равный не знаю, 10, 5, 7, 5, 3, например. После того, как мы данные настройки выполнили, переходим к последовательности процедур. И э, здесь выбираем э, обучающую процедуру ⁇ Трибьют ⁇ Выбираем сегменты спроса, для которых мы хотим произвести расчет. Добавим еще к ним И попробуем пересчитать нашу э, расчетную процедуру. Получаем, опять же, новое распределение в, на, в нашем примере мы использовали только одну корреспонденцию. да, Для того, чтобы там, использовать полноценно да, этот, этот метод расчета, нам необходимо поменять значение самой матрицы для того, чтобы учитывался весь трафик, в том числе проходящий по нашей зоне. Либо расположить зону таким образом, чтобы она чтобы она попадала на те, те пути, где проходят корреспонденции между районом 1002 и районом 1001. Uh, собственно, для того, чтобы более наглядно результат uh, увидеть, я сейчас созданную зону удалю. Uh, открою uh, файл трансформации модели, который uh, добавит мне предварительно uh, сохраненную. зону с входящими в ее состав соответственно тестами вот она вот она моя зона. Открою параметры процедур. И пересчитаю перераспределение. Как вы можете наблюдать, да, результаты при использовании процедуры Tribute отличаются, отличаются тем, что просто модель достаточно длительное время считается. Вот один из примеров. Собственно, один из примеров корреспонденции, проходящих через нашу зону. В случае, если мы говорим о каких-то, так скажем, реальных да, проектах, сам выбор метода расчета, он важен и определяющий, но он как бы является историей по умолчанию. Да? С точки зрения практики, для того, чтобы полноценно моделировать платные дороги, необходимо учитывать еще ряд важных аспектов, которые очень сильно влияют на качество конечных результатов, помимо выбранного способа проведения расчета. Во-первых, это проведение максимально детализированных опросов. Для э, расчетов э, платных дорог это критически важно, э, потому что все зависимости, которые ложатся в, в основу э, процедуры Tribute, да, в части эластичности спроса по цене, то есть вот, как раз то, что определяет выбор пользователя, оно получается на практике в первую очередь из э, опроса. Опросы сами отличаются от обычных стандартных, которые проводятся при создании макромоделей большей детализированностью анкеты, учетом большего числа факторов и наличием дополнительных вопросов, которые определяют в первую очередь готовность или не готовность платить, да, то есть границы отказа от проезда по платной дороге в принципе и определяют то, для каких групп пользователей эти показатели актуальны. То есть определяют поведение в зависимости от ряда факторов. От того, какой автомобиль, условно говоря, да, легковой, грузовой, это понятно, в зависимости от того, кто оплачивает проезд, если там, например, это... Оплач оплачивает компания для водителя грузовика, да, то он, скорее всего, в реальной жизни с большей вероятностью выберет, чем если бы ему приходилось там, оплачивать, грубо говоря, проезд самому. Да. А, вплоть до таких нюансов необходимо формировать а, анкеты и эти моменты учитывать. Второй важный аспект с практической точки зрения – это сбор максимально возможного числа данных о фактической интенсивности движения в той области моделирования, которую мы выбрали, и, собственно, длительность проведения этих замеров. Для чего это нужно? Это необходимо для того, чтобы максимально корректно выявить факторы сезонных и, возможно, внутрисуточных колебаний, если это необходимо, да, для того, чтобы прогноз а, трафика на а, периоды вперед, который формируется на собственно, основе созданной модели существующего положения, был а, максимально корректным. А, третий фактор – это обязательность... А, учета в прогнозных сценариях детального развития транспортной сети. Почему это очень важно? Потому что различные так скажем, сценарии развития транспортной сети, существующие, значимо влияют на альтернативные пути, которые могут у пользователя появляться. Эти альтернативные пути при, так скажем, даже при неизменной э, логике выбора, платная дорога или не платная, да, могут менять трафик э, на этой платной дороге. Поэтому этому также необходимо уделять внимание. А пункт четвертый – это учет э, различных макроэкономических факторов для построения прогнозных сценариев в части изменения стоимости времени. То есть, э, Моделирование платных дорог отличается от задач обычного моделирования тем, что здесь большее внимание необходимо уделять как раз макроэкономическим факторам, влияющим на, собственно, в конечном итоге на трафик на дороге. В первую очередь это такие факторы, как изменение величины ВВП, прогнозы изменения величин доходов населения, это в первую очередь повлияет на соотношение между пользовательскими группами, на соответственно, их поведение и на трафик в конечном итоге. Если у вас доходы будут падать, значит большая часть вашего потока, скорее всего, платную дорогу не выберет. Логика здесь действует примерно такая. Плюс сами макроэкономические факторы необходимо учитывать там, классически да, в трех сценариях. Это оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. Как правило, это делается именно так. То есть, когда считается трафик на платную дорогу, вся макроэкономика также считается в нескольких uh, вариантах. И результаты предоставляются собственно, заказчику работы именно в сценарных вариантах. Ну и пятый чисто пользовательский аспект, да, близкий к там, инженерному так скажем, пониманию вопроса, что при наличии пунктов взимания платы, если платная дорога, которую вы моделируете, предусматривает э, пункты заманья платы, э, крайне желательно учесть э, подъездные э, э, отрезки к этим пунктам как э, отдельные типы. Это нужно для того, э, чтобы корректно смоделировать их пропускную способность и не считать ее э, такой же, как у собственно, основной сети дороги и основного отрезка. Это, про это также не стоит забывать, потому что при большой интенсивности, при большой загруженности пунктов взымания платы, это может сыграть, так скажем, значимую роль и значимо повлиять на трафик. И, возможно, стать поводом для того, чтобы в, так скажем, рекомендательном порядке увеличить пропускную способность за счет там, расширения дороги, увеличения числа э, самих э, точек попадания на дорогу, да, увеличения числа самих пунктов, либо каких-то иных э, манипуляций с ними. Вообще, если говорить в целом про э, платные дороги, то э, зна значимым здесь также является фактор расчетного времени, потому что на практике, э, если мы говорим про э, именно... Детализированный расчет трафика в том виде, в котором его хочет видеть заказчик работ, да, это, как правило, либо компании, которая эту дорогу строят, либо которые ее содержит и обслуживают, то количество сценариев, которые необходимо рассчитать, измеряется несколькими тысячами на практике. То есть необходимо понимать, что Корректный собственно, расчет и построение прогноза трафика займет большое количество расчетного времени. Об этом тоже э, не э, стоит забывать.